Дорогие друзья, тема сегодняшнего нашего урока, номер 97, это слово «образование». Сегодня мы будем рассматривать вопрос, как превращать существительные в прилагательные. Существительные в прилагательные в английском языке могут образовываться при помощи окончаний и суффиксу. Этот процесс называется суффиксация. При помощи каких же м, окончаний э, и суффиксов производится преобразование существительных прилагательных? Это первое – why, дальше – full, дальше – less, all и – I see. Давайте посмотрим на существительные, выделенные черным цветом. Первое существительное – help, помощь. А как сказать противоположное, что было значение? Беспомощный. Очень просто. Что нужно сделать? Добавить к нему окончание less. Helpless. Беспомощный. Вот и все. Давайте следующее возьмем существительное. Клауд, облаку. А как сказать безоблачный? Клауд лес. Вот и все. Давайте еще возьмем одно слово. Какое-нибудь. Home. Дом. А как сказать бездомный? Homeless. Совершенно верно. Давайте посмотрим э, на белым цветом выделенные существительные. Как их преобразовывать, например, в прилагательные? Например, возьмем слово первое. Э, центр. Central. А как будет э, центральный? Central. Central. Central. Добавляем a, l у кончания. Читается как l. Central. Следующее существительное. Фом. Преобразуем в прилагательное. Фомэл. Фомэл. Формальный. Фом. Форма. Фомэл. Формальный. Формальный. Дальше еще возьмем существительное. Патриот. Патриот. Патриот. А как сделать патриотический? Прибавляем окончание IC. Читается IC. Патриотик патриотик, только не патриотик, мягко, а патриотик, патриотический, следующее существительное экономи, экономика, а как сказать экономический, экономик, экономик, прибавляем качание ic, читается IC. Давайте посмотрим ниже белым цветом выделенные существительные солнце, сам а как сказать солнечный? Sunny. Sunny. Прибавляем к кончанию Y. Читается и Sunny. Дальше. Sleep. Как сказать сонный будет? Sleep-сон. А sleepy-сонный. Дальше возьмем существительное. Fog-туман. А как превратить в прилагательное? Foggy. Foggy-туманный. Давайте дальше пойдем. Beauty – красота. А как сказать красивый – beautiful. Прибавить всего все окончание – full. Beautiful. Дальше – wonder. Чудеса. А как сказать чудесный – wonderful. Wonderful. Добавили окончание – full. Care – осторожность. Как сказать осторожный, чтобы было предлагательное? Прибавить окончание – full.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 Всего вам доброго, so long, bye, пока, удачи. Я с вами прощаюсь, вы были на канале Pitae Grobatyux, so long, пока, bye.